Всем привет! В этом видео мы рассмотрим индикатор волны Вайса в торгово-аналитической платформе ATAS. Данный индикатор суммирует объем свечей, которые идут подряд в одном направлении. То есть, если на графике будут построены 5 бычьих свечей подряд, то индикатор суммирует объем этих свечей. Индикатор волны Вайса универсален и его можно применять на различных финансовых инструментах и таймфреймах. Особенно наглядно волны отображаются на рейндж-барах. По умолчанию индикатор волны Вайса представлен в виде вертикальной гистограммы в нижней части графика. Анализируя накопившийся в тренде объем, можно делать выводы о его силе с точки зрения влитого в него объема, сравнивать импульсные движения между собой, а также коррекционные. Всем волновикам придется по вкусу этот индикатор. Для того, чтобы добавить его на график, необходимо открыть панель управления индикаторами. В технических индикаторах находим Waze Wave. Либо можно воспользоваться строкой поиска. В настройках индикатора можно выбрать место отображения. Это может быть либо отдельная панель, либо отображение прямо на графике. Настройка вида индикатора производится отдельно для медвежьих и бычьих свечей. Категория Down Data Series относится к медвежьим свечам. Здесь можно включить отображение нулевых значений. Отображение текущего значения, автомасштабирование, цвет отображения, тип отображения, выбрать стиль линии, а также толщину. Аналогичным способом можно настроить отображение данных для бычьих свечей. Для этого необходимо развернуть категорию App Data Series». Ниже можно настроить фильтрацию данных. Указанное значение обозначает объем, превышая который гистограмма будет иметь определенный вид, который можно задать в категории «Filter Data Series».